Так, сейчас, блин, ну произошло то, что чего я не ожидал. Какой-то подписчик попал. Ладно, хуй с ним. Нормально? Нормально. Блин, ну, ну и помоз. Где я вообще? Всем привет, новички! Желаем сегодня, блять. Этот, бли... Это а, э, ну, этот блядь. Ну, этот Ну, как он? Ну, ну, этот. Кто? Ну, этот... Скайблок. Скайблок? Да. Сегодня мы выживаем в ска -ска Майнкрафте. Скайблок. Спидран. Спидран по Майнкрафту. Что? Майнкрафт? Да. Спидран? Да. Скайблок? Блядь. Чем мне надо? Мне... Что? ну тебе да мне что мне что тебе нужно ты меня дебил ты сам с собой разговариваешь да да это если ты этого не понял блин натуре ну -мо! Чё? чё чё я чё за скайблок да выживание майнкрафт что мне надо мне мне уже есть я, знаешь, чё мне надо <поятно> чё это оно летает это это Ладно, поставь, пожалуйста, этот верстак, сделай себе каменную кирку. Спасибо. Пойдем мы это куда? Ну в шахту. Зачем? Блять, не туда. Ну чтобы это? Ну это железо добыть. Железо? Да. Бизда. Блять, здесь нету железа. А да че? Блять, пиздец какой-то. Ни... Ч ⁇ блять? Че, балутая, блять? Где? Это что? Портал в рай? Поеху, палец, палец. У нас есть первая броня, спидран по Майнкрафту. Ладно. А мне вообще-то нужна шахта. Я, Я как бы спидраню Майнкрафт на Скайблоке, как бы вог, да? Что? Ну, БЛЯДЬ, ну ОК? да? Ну все. Ебать. Ищем, блять, алмазы, нахуй, в этой ебаной пещере, блядь. Ну пиздец хули. Ох, блять. О, нихуя. Блять, темно. Ебанушкой. Да блядь! Да блядь! Заебись. Тут нету нихуя, блядь. Зачем я, этот... Оу, да. yeah. Ну все у меня, все есть, можно съебываться, нахуй, отсюда. А че, блядь, нахуй, я на минималках играю, блядь? Пиздец. Пиздуй к нему нах. Не, кстати, вчера этот что? Ну, блять, взял водичку такую, да, да. Во-первых, пизда, блять, и чё, блять, произошло здесь с деревом? Ну ладно. Оп, опа, блять, лосось нахуй наруже, наруже, блять, да, внутри. Заебись. Болотные бобы. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать более унижения, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Ум, ага, оп, бля, О, да бля О, повезло, повезло Да бля, да бля Козлина ебаная Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боли унижения, которые я испытал сегодня Моя жизнь поломана навсегда А, блять, я кровать не сделал, бля Ты чё, был бы, бля? Был бы, бля Напомню, кстати, это, бля, спидран по майнкрафту This is me Скайблок. Wow. Смотрите, блядь. Это хуета даже не подозреваю, что я на нее смотрю, блядь. Я, я ее сейчас захуярю, блядь. Блядь. Блядь. Да, блядь. Блять, ты чё козёл ебаная, хуй? Чё уебище, блядь, стало там. Пошел нахуй. Оу, oh, щит, блядь. Ты охуел? Нихуя себе, блядь. Я ухую, oh, блядь а тут алмазы могут быть. Сука, мне наебали. Сука! я ты, ты, я ты, это ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, вы ты, вы ты, ты, блядь. Ну все, пиздец, блядь. Вы нахуй, блядь, без отопления остались. Ебать, это откуда у меня, блядь? Пиздец. Опа, блядь. А это, блядь, то, что надо. Ладно, на, блядь, лови птичку, блядь. Че у ёбы... блядь? Ой, пиздец. На нахуй, козёл ебаный, блядь. Ух, пиздец. Да БЛЁД! Пов... Ну, пу... Короче, мне, блядь, нереально нахуй повезло, блядь, мне здесь, блядь, я залетел в одну деревню, блядь, у меня просто компьютер выключился, блядь, а не него тоже ты сажаешься, Ну, и, короче, блядь, э... блядь, нахуй, блядь. Э, блядь. Ну ладно, не будем тратить время, попрыгнуть, да, ты пизду, блядь. Да ебаные блоки, я пиздец, я нахуй. Да, черти, блядь. Да иди нахуй, блядь. Да ты да так Пиздец, нахуй. Да Сюда ебало, блядь. Сюда ебала, блядь. Блядь... Всем привет, блядь, нахуй, нахуй, Блата 4, блядь, блядь бумага, мы прошли нахуй Майнкрафт, со спидранили, блядь, Скайблок, блядь, это вообще пиздец. Спасибо всем за просмотр, блядь, с вами был я, Блата 4, и...